Всем привет, дорогие друзья! В этом видеоролике хочу показать один из способов как врезать петли да, на двери. Вот, я пользуюсь именно вот таким способом. Мне больше он нравится, потому что вот с помощью такого способа я могу выбрать под, глубь, под толщину например петли. Да, одинаковые что на коробке, что на полотне. Вот, без всякой перенастройки. Я настраиваю один раз фрезер и там могу десятками штамповать эти как бы двери навешивать на петли. Вот И что хочу сказать. В общем-то, несколько раз у меня уже мелькала такая настройка фрезера. Да, и ребята спрашивали о ней. Некоторыми я объяснял э, письменной форме, но ну, некоторые не, ну, не понимали, кто-то сам догадался, вот, но говорит, какие-то дефекты есть, я, конечно, объяснил, человек понял и поблагодарил. Вот, ну, чтобы в будущем вот этого всего не было, я сниму отдельный видеоролик, э, по возможности кто-то задаст подобные вопросы, я смогу ответить это видеороликом. Вот, в общем-то, нужно, да, фреза, допустим, вот такая пазовая, да, без разницы, сплошной здесь нож, либо просто такие ножики, как вот у меня, да, вот, главное, чтобы она была по длине достаточно. Вот, чтобы настроить на ширину нашей петли. Петлю можно врезать не только именно вот такую универсальную, да, вот с подшипничкой. А можно просто и съемную врезать. Ну, либо именно вот такой подобной конструкции. И нам нужно поставить глубину, потому что съем будет идти, типа, в таком положении. Вот. В общем-то, сейчас мы перейдем к дверям. И там все подробнее объясню разметили где будет у нас находиться петля, да, и чтобы не было на краю сколов, я беру предварительно стамеской делаю такие как бы зарубы по краям там, где уже будет у нас петля. Это для того, чтобы когда у нас входила фреза и выходила фреза не было вот здесь, ну не вырывала она. Вот и здесь, как говорится, ничего сложного, мы просто заводим по нашим отметинам, довели к отметинам, как говорится и вывели. Вот <вы> <скак> да и видно, что Теперь у нас все равномерно. Осталось только выбрать эти крайки, которые не добрал фрезер. Ну и вот. Теперь все как говорится в отличном состоянии. Петля входит в Плотненько, ну и не сильно, чтобы можно было ее выдрать. Вот. Как-то так. Давайте сейчас я еще и на коробке покажу, чтобы вы понимали, что можно в так, то же самом способе, и на коробке. То же самое операция мы как бы производим и на коробке. Ну и останется только с выбрать то, что вот Миш не добрал фрезер и все. Вот. Ну, такой способ очень хороший, когда даже э, если данная коробка установлена уже да, за подлицо и стеной, вот потому что если и внутрянки где-то это ну, будет сложно. Ну и как бы здесь такая небольшая хитрость. Вот, вот я взял другого фрезера. Да, изначально идет здесь вот как бы для фрез очень большое место. Да, и при работе этих щек как бы может сыграть именно вот этот параллельный упор потому я и прикручиваю именно вот планку ну чтобы она не сильно длинная он у меня еще один упор параллельный висит к нему тоже прикручена планка вот. здесь вообще очень маленькие лапки на вот этом фрезере так что ну, я думаю что прикручивать планку нужно постоянно вот некоторые мастера вижу в ютубе прикручивают, а некоторые нет и я думаю что они все таки потом испытывают какое-то неудобство вот. Это параллельный упор, кстати, от ДВТ 2000 ватт, мощная такая машина, у меня он в столе там стоит. Вот И тоже есть здесь микрорегулировки которые очень-очень хорошо выручают, но... И лучше бы его сюда при, прицеганить как-то. Ну, нету. Вот. Так что, чтобы вы понимали, что это все нужно, как бы и планку прикрутить, чтобы меньше места здесь было. Это во-первых. А во-вторых. Планка не должна быть большая, чтобы можно было ею сделать ход, чтобы не упиралась сюда, в четверть. Ну а так все как, как нужно. Вот. В общем-то, замок я зарезаю обычно вот, сверлом как бы надрели да но раньше как я работал на работе у меня более мощный был долбежно позовальный станок да. в разобранном виде брали мы просто один как бы, стояк от дверей Сразу размечали, где будет, и сразу мы задолбливали гнездо под замок, и было как бы так легче. вот Но так как у меня долбежный слабенький, его едва хватает на вот такие данные шипы с тонким сверлом. вот Сверло на 18, ну не потянет оно. Ну, друзья, в общем-то, полотно навесил я. У меня даже между коробкой и дверью еще полтора миллиметра где-то зазорчик. Ну, все как бы нормально. Вот сразу и обналичку прирезаю. Будет у меня здесь карниз. канелючики какие-то тянем. Ну, в общем-то, немножко прикрасим, чтобы эти э, прямые дверца-то как бы ну, э, не были такими уж сильно грустными. Во-первых, во-вторых, вот, во во вот э, уже эти двери делались на вот этом новом фрезере, да, вот смотрите уже э, профилек, вот, ну, прямо это уже прекрасно, ну, как бы, как говорится, очень и очень красиво. Я бы, конечно, поменял бы э, профиль филенки, <coughs> ну, и, в принципе, этот неплохой. Вот, ну, еще проблема в том, что я якобы показал на видео, что навешу и вот это полотно, но они одинаковые, и это тоже сойдет, да, вот, ну, просто понимаете, не поймите меня правильно, я якобы делал все нормально, и халтуры в том полотне тоже нету, просто я резкий, как ситро, здесь по мастерской носюсь, как... Угаренный э -э, Хочется все успеть за один день ну Это конечно не получается И бывают такие случаи, что на мне просто ремни лопают Вот Видите Сегодня вот уже ремень лопнул Все, износился, дружбан Хорошо, что дно не прорвало А только этим обошлось Просто эти новые двери Они тяжелее, чем я Я сегодня уже их так натаскался Что уже сил нету ну, как говорится, вот такая ситуация. Работа есть работа, и нужно эти двери таскать только мне. В общем-то, как-то так, друзья. Я думаю, что более-менее такой способ нормальный, как говорится, имеет право на жизнь. Возможно, кто-то и знает этот способ. Вот, Возможно, кто-то не знает, теперь узнает. Ну и, соответственно, вы тоже пишите в комментариях, какими способами навешиваете вы. Ну, в принципе, я думаю, что этот способ тоже известен, но ну, все равно, возможно, кто-то из вас и не знал. Вот, потому что некоторые подписчики спрашивали о нем, и я все-таки решил снять вот такой видеоролик, вот, чтобы было хоть немножко понятно. Вот, как-то так, друзья. Ну что же, у меня все. Уже, как говорится, на улице темнеет. А мне еще работать и работать. Нужно эти двери разобрать. Где-то что-то подклеить, подшпаклевать. Потому что вот, когда я обрезал, у меня вырвало немножко уголочек. Ну, слава богу, что я его нашел. Нужно подклеить, чтобы потом зашлифовать. Ну и, говорится, нужно это все подшпаклевать. Потом без эксцентрической машинкой пробежаться это все. Чтобы поубирать какие-то полосы и тому подобное. Ну, филенки у меня, они уже вышлифованы полностью. Их потом легонько какой-то мелкой наждачкой пробежаться. Вот. А сам каркас, конечно, и коробки нужно будет шлифовать. Вот Вот такая, как говорится, данная работа за день. Три полотна, конечно, потихоньку навешивал. Ну, соответственно, и пререзалась обналичка. А у меня все, друзья пишите комментарии по поводу данного как говорится данной темы и соответственно желаю вам чтобы на вас ремни не трещали и побольше здоровья. у меня все всем пока до новых встреч!